Всем привет! Добрый вечер! Всех еще раз с прошедшими праздниками. Очень рад вас видеть. Мне нужно понять, вебинар все начался. Все, кто, если вдруг кто-то вышел, случайно перепутал время, напишите, пусть заходит. Вебинар начался. Сейчас все, кто слышит, проверим, есть звук, есть ли видео, ставьте, пожалуйста, тройки в чат все, кто нас видит. Напротив троек напишите города. Кто с какого города? Какие города у нас здесь есть? Все, все. Ставим тройки, ставим город. Кто ставит тройки? Рядом ставьте город. Какие города? Сочи. Супер. Омск. Великолепно. Старый Оскол. СПБ. Николаев. Ярославль. Самара. Супер. Звук работает, видео работает. Смотрите, сегодня великолепный день, тот самый день, когда мы встаем на волну социальной удачи и подхватываем ветер, который красивой, вкусной жизни. И сегодня тот самый момент, когда есть человек. Что это за человек? Это Сергей. Сергей, которого, когда я спрашиваю, Сергей, как ты добился успеха, что ты вообще делаешь? Он знает, что отвечает, такой вот он интересный человек. Он говорит, у него есть икона, которая икона призм. И он каждый день вот молится ей, Это иконе, это его вера. И вот эти молитвы привели его к результатам более чем 400 тысяч призм на его счете. И это человек, который способствует тому, что мечты сбываются. И сбываются очень быстро и очень ярко. Поэтому кто за... пришел, загадывайте желание, если вдруг забыли, прямо сейчас загадывайте мощное желание, свою мечту. И я вас всех рад приветствовать и представить вам Сергея, которому передаю, собственно, слово. Сергей, вам слово. Спасибо. Спасибо. Всех э, с наступившим Новым годом. 2018 год. Говорит и показывает. Мы с вами находимся на территории города Москвы. Да? Видно. Угу. Потому что я там смотрю правовед. Э, ну, правовед, я правильно понимаю, это ведущий своими правами. Очень важный и актуальный сегодняшний мир. Каждый из нас может себя ощутить, кто мы в жизни. Наверное, кто-то из вас задавал себе вопрос, а кто же я на самом деле, какая моя миссия. Задавал вопрос, так задайте себе этот вопрос. Мечты, они очень быстрые и легко сбываются в тот момент, когда мы точно знаем, куда мы смотрим. Человек есть то, что думает, что видит, что слышит, то и говорит. И сегодня пришло время перемен, и в этот момент, когда люди говорят, многие на Востоке говорят, что не дай Бог тебе родиться в этот пери... момент перемен. В, этот перемен. в эти перемены, и мы видим, что каждый день у нас что-то меняется. Мы видим, как меняется политическая обстановка, как меняется государство. Когда мы с вами задумываемся, а как же сегодня выстроить свои отношения друг с другом, с семьей, с детьми. Сегодня мир, когда мы перестали доверять друг другу, мир доверия исчез почти. И у нас появилась надежда доверять друг другу. У нас появилась возможность доверять друг другу. Это призм. Призм, который принес нам через блокчейн. Блокчейн это не что иное, как цепочка блоков. Цепочка, которая дает нам возможности четко и конкретно сегодня сделали и это остается навсегда это под... потому что это записано в блокчейн кпд а кпд красивая вкусная жизнь о чем она говорит красивая вкусная жизнь какой коэффициент полезного действия вы выкладываете в свою собственную жизнь которая несет вам красоту я имею в виду красоту которая изнутри у вас раскрывается что раскрывает вас лично, и какое поведение вас это раскрывает? Какие эмоции вас раскрывают? Одни живут в ароматах, другие живут в запах. Сегодня задаем себе тоже такой вопрос. А что такое деньги? И одна из таких возможностей денег – это деньги, это энергия, которую генерирует человек. То есть мы можем с вами сегодня говорить о человеческом капитале. Что значит, на мой взгляд, человеческий капитал? Это когда полезны этому обществу или нет. И наш труд, в который мы вкладываем свою энергию, мы смотрим, как оценивает наше -то сообщество, в котором мы находимся. И почему, допустим, у меня более 400 монет да, за такой маленький промежуток времени, примерно 4 месяца, 400 тысяч монет. Вот. Я полезен обществу призм, и призм меня вознаграждает. И э, вот у Максима тоже есть какая-то сумма монет, я не знаю его, кошелек, и он прозрачен. Дело в том, что призм, на мой взгляд, э, здесь лично для меня и в моем подходе нет слова «честность». Потому что честность для каждого свое, и каждый несет свою честность. И я думаю, что каждый на 100% будет прав в своей честности. Честности не совпадает. А вот блокчейн, призм, он заставляет быть прозрачным. Все написано. Там написано, только ты монет для себя взял. Как твой труд оценен сообществом, в котором ты находишься. И там все прозрачно. И весь твой труд, он понятен для друг друга. Я сегодня могу поделиться с вами правами на свой труд. А это что значит права на свой труд? А, здесь у меня такая, допустим, черта, когда люди со мной соприкасаются, ускоряется процесс получения результата. И те мысли и поступки, которые у вас есть, они вылезут у вас быстро на поверхность. Вы это увидите уже сегодня. Возможно, даже пока мы будем с вами разговаривать, у вас уже какие-то мечты избнуты. Ну, допустим, вы захотите построить. И вот раз через полчаса талия уменьшится на 4 сантиметра. Вот даже самое интересное, вы можете это проверить. А вот, ну, шутки шутками, но что-то очень быстро происходит в нашей жизни, когда мы с вами осознаем свою цель, свою мечту. И Максим сказал очень красивые слова. Это «да». а вода. И мы можем смотреть на эту воду со стороны, на берегу, и смотреть, как она течет. А можем создать себе парусник и стать этим парусником, поймать ветер и двигаться к своей цели. Мы можем сидеть на одном берегу, так все и пройдет. Там где-то была юность, потом старость, потом куда-то исчез. А, вот, а можно попутешествовать и походить по разным странам, по разным берегам. И раскрывать для себя свой мир. Мир красоты, мир куса. Мир, жизни. Призм дает нам раскрыть эту красоту. Призм дает нам вкусность. И призм дает нам жизнь. Сегодня действительно перемены, которые каждый из нас ощущает на себе. Сегодня эти деньги, как криптовалюта. А давайте мы с вами сегодня посмотрим, откуда появилась криптовалюта и какую пользу она может для нас играть. Или какой вред. У каждой медали есть две стороны. Мы сегодня видим, что большое количество людей играет на бирже. И действительно, это интересно, это здорово. Но у большого количества людей, психика. как вы думаете, почему? Ну, в общем, такой простой пример. У меня приятель купил на 300 тысяч долларов биткоин. Это замечательная криптовалюта, самая первая, которая вышла на рынке. Вот. И он купил по 19 тысяч. И через несколько дней она стала 15. И он задумался. Он увидел, что если бы он два дня бы потерпел, бы, он купил бы гораздо больше биткоина. Но теперь это у него психика разрушилась потому что он всегда будет помнить что даже когда-то он, возможно и вырастет будет 25 тысяч но он будет всегда нервничать что он купил и через несколько дней она упала и он ждет когда она будет расти и она будет и расти и будет падать и так далее и так далее если он захочет на этом зарабатывать то нужно знать в момент сегодня покупать или продавать как вы думаете Сегодня биткоин выгодно покупать или продавать? Допустим, в офис к нам заходили люди, которые говорили о том, что биткоин сегодня выгодно покупать. А другие говорили, что выгодно продавать. То есть если карма хорошая, значит вы заработаете. Если карма никакая, ну как всегда. И мы с вами сегодня как раз находимся в момент перемен, когда мы понимаем, что у нас что-то ожидает. Многие видят, как банки закрываются каждый день, каждую неделю 5-7 банков закрывается. Что-то нас ожидает какая-то новая система денежной реформы. И что нам ожидать, никто не знает. Поэтому нам нужен какой-то обучающий процесс. И мы, конечно, идем ищем этот, эту учебу. Эта учеба может выдвинуться где? Практически взяв какую-то криптовалюту в руки и начинать с ней двигаться и познавать этот мир. И когда придет время через год или два, когда каждый будет, будет правильно пользоваться криптовалютой, потому что она каждый день входит в наш обиход, и мы это видим сегодня, это точно, потому что... Финансовые деньги, живые деньги, они уже уходят из нашего обиходов. В основном это уже карточка. Да? То есть это цифры. Пришли в нашу жизнь и уже уходит золото ушло, да? картошка ушла. Мы перестали это менять, физические деньги. Пришли просто цифры. И криптовалюта, это не что иное, как цифровые деньги. Мы видим следующий момент. А какую криптовалюту сегодня взять такую, которая позволит каждому из нас понять этот мир криптовалюты, изучить ее и с огромным удовольствием наслаждение и результаты от той криптовалюты, которая у вас оказывается в руках. Что позволит вам вы, выучить и правильно и пользоваться? Ну, допустим, я для себя взял призм. А как вы думаете, почему я взял именно призм? В феврале месяце 2017 года, Скоро будет годовщина 17 18 17 февраля у нас будет годовщина, в Москве мы будем это дело отмечать с вами обязательно, есть э, последователи, соратники, которые для себя взяли монеты и приз, потому что за мной, допустим, нет никакой организации, за мной нет ни ММ, ни МЛМ, а вот, э, за мной нет никого, здесь есть, есть я и мой результат, а вот. И есть очень маленький такой приборчик. Вот он, у меня вот здесь вот этот приборчик, который я, мне дает возможность молиться каждый день. А, вот, И когда я молюсь, там все время растут монеты. Mm -hmm. yeah. Мы с вами сегодня, почему, допустим, у меня есть эта уверенность в призме, я могу с вами поделиться некоторыми результатами. Допустим. Как вы думаете, откуда у нас появляются деньги? Это очень важно на самом деле, для себя это осознать. Если мы пойдем с вами по игре бирже, где все криптовалюты играют на бирже, там все понятно. А вот там алгоритм, туда вы заходите своими деньгами, и вы ждете, когда монета у вас вырастет. Point, или вы в нее играете, вовремя продаете, вовремя покупаете. И у вас таким образом растет ваш капитал. Но меня не очень интересует биржа, потому что там надо каждый день жить, нужно знать всю политику, нужно иметь великолепную интуицию, вот, потому что нужно правильно настроиться на хозяина биржи, а на сегодняшний день криптовалют более тысячи, и как в этом разобраться, ну, здесь, в общем-то, должна быть очень хорошая интуиция. Очень-то выровенная психика. Ну а так, допустим, мы живем в среде большого количества людей, и хочется, конечно, быть более спокойным, спокойно спать и не переживать, какой цене сегодня и какая утром будет цена, когда мы проснемся. Успели мы ли мы продать или успели купить. А, вот, все зависит от этого. Вот призм нам как раз дает стабильность роста монет в нашем кошельке. Я точно знаю, что мой приборчик, который дает мне возможности видеть, сколько того у меня растет, он дает более 30% в месяц количества монет. Я говорю с вами, а вот, делаю какие-то поступки, у меня всегда растут монеты. Я знаю точно, с чем закончится у меня месяц. Правильно я сработаю, неправильно я сработаю. Придумаю какие-то я для себя, для улучшения ситуации. Оно будет но 3, более 30% монет у меня вырастет. Итак, давайте мы посмотрим следующие шаги, которые здесь. Почему именно взял и приз? И я посмотрел. Почему лично вот наша группа говорит о КПД, о культуре? что это появилось. Это совершенно новая форма культуры производства денег. Только приз дает культуру производства денег. Производить свои собственные деньги. Но еще есть одна организация, как вы думаете, как ее зовут? И мы сейчас о ней немного поговорим буквально. Откуда появляются в нашем государстве деньги? Ну или в любом другом государстве. Есть природные ресурсы. Вот. Но я знаю, что в России это девятая статья Конституции РФ, где природные ресурсы принадлежат для жизни обеспечения народа. Природные ресурсы отправляются за границу. За граница нам дает что? Конечно, доллары. Эти доллары ложатся куда? Центрбанк, потому что они не имеют права ходить по территории. То есть мы на них ничего не купим, на доллары. И доллары ложатся в хранилище центральной банки, и на доллары выпускаются что? Конечно, рубли. И вот эти рубли идут в бюджет государства. И таким образом, каждый рубль у нас средним подкреплен а долларом, а доллар подкреплен нашими, нашими природными ресурсами. Ну, а давайте теперь тогда зададим вопрос: а при чем тут мы, и вся эта цепочка? А вот как раз эта цепочка говорит о том, что Центральный банк по Конституции говорит о том, что он не принадлежит Российской Федерации. Мы здесь не ищем сейчас кого-то плохих, виноватых. Мы просто видим цепочку, куда идет волна, чтобы понять, а кто же в нашем государстве производит деньги, кроме тех участников, которые имеют кошельки призм. И мы видим, что Центральный а раз, раз он не принадлежит нашему государству, то кому он принадлежит? А принадлежит частной организации Федеральной резервной системы. И Федеральная резервная система – это имитент денег. Она говорит, уважаемые участники или граждане Российской Федерации, вы можете деньги получать вот так. И прописала нам правила. А какие есть правила? Ну, если кто-то вспомнил, у кого есть семья – девочек мы учим, чем ему. Важно правильно выйти замуж. любую окраску нанести в нужное время. вот И так далее. Обучиться так, чтобы было грамотно, веселым. Юноши говорят, нужно правильно жениться на вдове желательно богатый. Вот. Ну или а, деньги по наследству. Это случайно я называю деньги. Вот. Второй момент, это, конечно, кредитные деньги. Да? Все деньги, которые находятся у нас в нашем кармане, это не что иное, как кредитные обязательства, чьи-то. Ну, я думаю, на эту тему, если вы посчитаете нужным, Максим вам много чего ответит, он профессионал в этом русле о деньгах, откуда они происходятся, как они производятся, да, как работает банковская система, как она быстро закрывается, как она Ну То, что факт, то, что деньги, все деньги, это кредитные деньги, 7-й это закон о векселях, и если вы уберете слово рубль, добавите туда вексель, а с французского языка, если вы добавите одну букву, то то, что у нас написано на деньгах, Билеты Банка России, слово билет это не что иное, как версия. И третий вариант – это, конечно, работать. Если вы не будете работать, будете обезьяны а на трех работах будете работать, будете лошадью. Вот мы выбираем, кем быть. Вот. И вот этот момент, который… Может, кому-то дали еще какие-то способы, но я знаю только таких три способа. Меня в Одессе учили работать на четырех работах. Так, мне по наследству передали. Вот сегодня, да, действительно нет. Тем больше у меня задача трудиться. Потому что только в труде мы можем понять весь смысл жизни на самом деле. И труд это служение не что иное, как друг другу. Следующий шаг, который мы с вами сегодня видим, и как раз сегодня Федеральная резервная система, этой системе более 100 лет. Вот, но то, что мы с вами были Рабы чисел, это однозначно, и с этой системы надо как-то вылазить. И вот сегодня пришло время, когда федеральная резервная система перестала почти существовать. Сегодня пришли корпоративные деньги, деньги корпорации. И это есть одно из направлений криптовалют. Сегодня криптовалюту может создать каждый. Вот, допустим, мы вот с Максимом друг на друга смотрим, и мы можем придумать свою криптовалюту. Или вот там есть там участники, я там создал город Николаев, Привет, там, Море рядом, шумит, оно не мерзнет, у вас. Но мы видим, что или там Омск, да, центр Русичи, да, оттуда, по-моему, Русичи пошли по всему миру. Вот родил стоит. С Омска пошло все это дело. То есть мы с вами видим, как а, все а, раздвигается, и мы с вами видим вот эту ситуацию, которая связана с деньгами. То есть мы можем с вами собраться и придумать свои собственные деньги. Ну, я для себя выбрал иконку призм. Это вкусная, надежная система. Это настолько вкусно. Почему слово вкусно? Потому что я знаком с некоторыми знаком с производителями, знаком с как они называются люди, которые придумывают эти не компьютерщики а вот программисты и все, что связано с принтингом, это делается вкусно. У них, и у них не стоит, это Это делается очень быстро, это делается вкусно, это делается надежно. Вот. Ну, допустим, я прожил лично с призм 23 хакерских атак, я точно их считал, не знаю, возможно, было больше. И каждая хакерская атака на моем, на моем веку я видел, как после каждой хакерской атаки улучшался обслуживание призм. Она становилась надежней. И призм, мы видим, что сегодня, мы видим, что призм, это волна, третья волна. А. Смотрите, допустим, если я не успел в э, биткоине что-то взять 10 лет назад, у нас есть возможность, в э, это но вот, вот ну, мы сейчас за биткоине говорим, это не мое дело. Вот. Я просто улавливаю момент, как же сегодня мне быть более удачным на этом рынке и как принести в дом, поскольку меня это интересует и должно быть легко, потому что время, на... ну не все время уж нужно работать на тяжесть. Да? И вот тут мы с вами видим следующее. Первая волна это биткоин. И что нам биткоин дал? Биткоин нам дал очень важную профессию, это майнить. И те, кто хочет сегодня добывать монеты, это примерно профессионалы говорят, нужно вложить на ферму где-то более 200 тысяч долларов. Тогда вы, возможно, что-то отобьете, тогда будет какая-то выгода. И все, что вы сможете продать, это вы будете продавать на рынке. И если более 51%, то тогда что получается? Если будет 51% майнеров, то тогда появляется хозяин, и система становится централизованной. Сегодня майнеров на китайской территории больше, чем 51%. Рынок, интернет в Китае, он совершенно отдельный. И биткоин, который в Китае, он остался в Китае. Она майнер в Америке, и она осталась в Америке. Вот просто до что на всей территории. Следующий момент. Но ну, мы видим, что сегодня фермы на, на разных территориях земного шара а, стоят эти фермы. И для чего они нужны? Они как минимум уничтожают нашу экологию, потому что они становятся в экологически чистых местах. Да, ледники, и наша планета действительно ледники начинают таять, меняется экология. Я вот недавно был возле Байкала, я видел эти фермы. Ну и понимает, что у этих ферм будут какие-то сложности. Уже начинается меняться экология, там, где живут местные жители, они уже начинают на себе это испытывать. И вот в 2012 году криптовалютчики собрались и увидели, что скоро вся планета будет находиться в этих фермах. Создалась новая система Proof of State, то есть вознаграждение за подведение баланса. Это система вознаграждения а, за работу компьютеров то вышла новая система ведения баланса и так э, те мы те кто на второй волне вышел в общем-то удобно там система тоже поднялась и люди заработали денег и 500 до 300 долларов ну опять же и все, э, это вторая и вот третья волна пришел призм. Призм объединил два направления. Это майнить и форшить. Форшить это как раз вознаграждение за подведение баланса, или скажем так, и принесла профессию форшить, добыча. Венение добыча, ковка ковать блоки. И вот призм как раз объединил два направления. Сделал майнить, пара майнить, как бы майнить и плюс форджер вот у меня профессия парамайнер вот я по профессии сергей парамайнер когда меня спрашивают какая это профессия я говорю вот у меня профессия вот моя ферма я парамайнер и у меня парамайница более двух монет в минуту вот и одномонетно я хозяин призм я администратор у меня на компьютере закачена полностью программа и я вижу как у меня генерируется ну, там из которых проходят разные транзакции администратор Prism может стать как и по романерам любой и каждый то есть вы вот уважаемые участники последователи можете взять на тысячу монет призм и вы можете стать форжерами вы можете стать администраторами и в ваших руках а весь призм в ваших руках и вы хозяин призм вот. и чем больше у нас будет с вами хозяев призм тем больше у нас будет форжеров что тем надежнее и стабильнее система призм а так как форжеры у нас по всему миру сегодня я знаю что и индия и америка очень хорошо двигается Россия. Сегодня тоже начала двигаться благодаря Максиму. Молодой, юный, талантливый, хоть с бородой, но очень-то да, действительно очень мудрый парень. И огромная благодарность, Максим, тебе за твое движение. Чувствуешь, что вот, именно перемены, которые они очень важны и нужны. И мы видим, как сегодня это все выстраивается. И пришла третья волна. Чем же призм отличается еще? Получается спокойствие. Ну, допустим, а... так как я, допустим, человек примерно около пенсионного возраста, конечно, меня окружает большое количество людей, которые пенсионеры. И не каждый пенсионер может пойти куда? На биржу. А многие пенсионеры просто боятся своего, я иногда называю своего кошелька, своего компьютера. Они не знают куда нажать и так далее и так далее мы видим что а призм как раз неру стабильную стабильный рост монет и в чем это происходит возможно вы можете увидеть отличается призм от всей остальной криптовалюты Приз стоит двумя ногами, одной ногой стоит на бирже. Потому что вся криптовалюта признана, чтобы криптовалюта была на бирже. Market Coin Cap, да? И там криптовалюта есть, она там находится, вы можете все прочитать находится в обменнике, то есть это как платежная система. В чем отличие? Когда мы находимся, наша монета находится, мы берем, приобретаем через обменник, то от количества приобретенных монет у нас увеличится каждый день или один раз в месяц. Допустим, вы взяли себе на хранение 10 тысяч монет. Кстати, вот как раз есть а, третья волна, пришла, когда мы получаем вознаграждение за хранение, вознаграждение за работу компьютера, вторая волна вознаграждение за подведение баланса и третья волна вознаграждение за хранение. И вот мы когда, допустим, 10 тысяч монет на хранение, мы с вами получаем 6,3% в месяц. Обратите внимание, пожалуйста, количество монет. То есть у вас было, допустим, 1 января 10 тысяч монет, а 1 февраля у вас будет 10 630 монет. У вас на, на парамайнится 6, 630 монет. Почему не расскажете. Вот. А одна монета, ВК Принз 247, а, равна в обменнике равна 1 доллар. То есть по одному доллару вы купили, по одному доллару продали. То есть у вас есть возможность по одному доллару взять, по одному доллару продать. И я легко по одному доллару приобретаю. По... Моня, а что то вы взяли? Сырые яйца по 60 рублей и продаете воронные яйца по 60 рублей на привозе. В чем же навар? А, навар в кастрюле, бульон бульоне. Вот тут мы с вами как раз этот навар, на чем же у нас навар? Навар происходит у нас в следующий момент, когда как раз именно захоронение. Когда у нас лежат монеты и у нас они растут. Но если мы кому-то с вами рассказываем, то буквально может быть не 6,3%, а 12%. 12% мы быстро на эту сумму выходим, и тогда уже в конце месяца с 10 тысяч получите 1200 монет. То есть у вас, если 1 января было 10 тысяч, то 1 февраля, вас есть 200 монет – своя собственная выгода. Сейчас я с вами разговариваю. У меня есть интерес, у меня есть интерес, как мой вот этот вот, приносился в месяц, вот, и у вас есть точно такая же возможность, тоже такой же, такая выгода, этот кошелек можно приносить в идеальном варианте 47% ежемесячно, это ваш банк, вот, вы можете выстраивать свой бизнес вокруг этого, и мы видим следующий момент. 47% это ваша страховка. Это та страховка, вы можете любой, если есть кто-то из вас предприниматель, потому что я, допустим, поставил перед собой задачу в этот кошелек сделать так, чтобы он давал 47%. Потом, если у меня будет какая-то потребность, выстроить свой бизнес. Если да, есть страховка 47% в месяц на этот кошелек, этот кошелек не дает моя собственная страховка. И здесь мы видим на следующий момент: 47 процентов, то есть здесь 10 тысяч можно получиться за Давайте мы сделаем такой очень такой простой расчет, как-то был я в таком небольшом городе, это Уфа, и я туда приехал, на такие простые телефоны, значит, вот примерно вот. 90-х годов где-то на эти телефоны. Я думаю, вот это я а, приехал в гости к друзьям. И вы знаете, я когда начал смотреть, и там мы как-то рассуждали по поводу э, майнить э, фермы, и там пенсионерка, она говорит, да у меня столько денег нет, 200 тысяч долларов у меня нет, 12 миллионов рублей, вот она говорит, мне столько денег нет, но у меня говорит, здесь есть э, 70 тысяч рублей в Сбербанке. Могу ли я как-то приобрести для себя монеты призмы? И мы с ней сели и начали считать. То есть 70 тысяч рублей лежит у нее в банке на счету. Она мне дает это 4% в год. То есть это 2100 рублей примерно тогда. И, и следующий момент. А если она возьмет монеты приз, это примерно около 1000 монет, она становится форжером, парамайнером, и у нее получается 5,4% в месяц. То есть это 5,4% это примерно 4100 рублей в месяц. За год это около 48 тысяч рублей. Вот. А если она кому-то расскажет, то 12%, то есть это она уже может месяц получить не... 4, а где-то около 10 тысяч рублей. Как вы думаете, и за год это получается около плюс ее 70 тысяч рублей она может поменять в любое время. Если эта женщина держала, допустим, на черный день и решила помереть, ее родственники, если она переписала им свой э, QR-код, вернее, не QR-код, она переписала свой пароль, то родственники узнают, и эти деньги снимут быстро, не будут ждать 6 месяцев, поблагодарят за то, что... Но вы знаете, что я увидел? Те, кто а, взял себе монеты, то почему-то начали по-другому относиться к своей собственной жизни, потому что м -м, уже на 10 тысяч рублей эти бабушки каждый месяц снимают что-то, приобретают для себя, где-то что-то покупать, какие-то подарки для внуков, для себя. Mm. То есть мы видим, как социальная жизнь наших пенсионеров благодаря системе ПРИС улучшается. Сегодня я смотрю большое количество людей вот, пенсионного возраста пошли и увидели возможность жить, то есть государство перестали винить соседей. Даже ЖКХ перестали винить, вот, потому что у них появилась возможность ну, вот, получать вот это, то, что они сегодня получают благодаря системе. И один из таких моментов, очень тоже важный, это мы увидели все, что это прописано в блокчейне. И мы сейчас на этом акцент не будем делать. Но вы зайдете, Максим это подробно расскажет. Вот. А теперь следующий шаг, к которому мы с вами подходим, это у нас сегодня есть. Тут очень уникальный период, когда у нас заканчивается система раздачи монет. То есть, что такое раздача монет? Вышла на рынок 10 миллионов монет это предмайнинговая ситуация. Как только. А для чего это нужно? Для того, чтобы нам параманилось 6 миллиардов монет. То есть мы видим, как система четко нам показала и сказала: парамайниться будет вот это 47% в месяц, и до того момента, пока не намайнится 6 миллиардов. Как только на парамайнится 6 миллиардов монет, парамайнер остановится. Программисты говорят, что это где-то будет примерно 10-15 лет. Мы будем к этому идти. Вот. Так что у нас еще с вами есть возможность двигаться. Это не один день. вот Еще впереди у нас есть боты который дает возможность нам ä, знать, сколько будет. Но после того, когда на парамайне за 6 миллиардов монет, то форджеры между собой будут ä, референдум ä, и все форджеры будут голосовать между собой, включать парамайнер снова или так его оставить. То мы с вами потом миллиардов монет будет, то мы хозяева будем и решить с этим. Но почему будем решать? Потому что... Открываются магазины, которые хотят покупать и продавать за да, призм. Сегодня уже, вот, допустим, сегодня лично вот у меня стоит задача не обналичивать, я не бегаю, как обналичить. Да? А я задаю вопрос, а на что я могу обменять свои монеты призм? На какой товар? Допустим, вот я приехал в Уфу, летел, да, поменял призм, на мел. Прилетел в Ереван, обменял, допустим, сладости на призму. В Москву при, прилетел, а мне говорят, а не хотите вы обменять квартиру на призму? То есть, и предлагает автомобиль поменять за призму. То есть, мы сегодня видим, что уже начинается проходить живой обмен. То есть приз становится а, потребностью, и он становится уже, скажем так, пользой. Э, пользой. То есть кто-то уже хочет видеть пользу в этом нашей монете приз, ну я, допустим, вижу точно его. Да? Следующий шаг, а, и мы видим, в чем же спокойствие, то есть у нас всегда растут монеты. Да, кто-то говорит, что о, приз будет еще расти, и сейчас очень начинает активно работать Европа. Вот это время, когда только закончится 10 миллионов монет, которые раздадутся, и как будет дальше двигаться туризм, я могу предположить. Я думаю, что каждый из вас сам примерно догадывает, что будет происходить. Стабильность и он будет все время стабильно расти и обменник в обменнике он будет. Допустим, если найдем будет 15 долларов, то в обмене найдем будет 10. То есть для каждого пенсионера выгодно сотрудничать с призм. Следующий шаг, ну, я думаю, что очень выгодно это для любого предпринимателя. Потому что каждый предприниматель знает, что он может свой товар продать. Он точно его знает, что он его продал за доллары. И эти доллары пришли к нему в течение нескольких секунд или там, минута поэтому Если человек продал за биткоин, это не значит, что он, да, если сегодня биткоин там, 20 долларов, 20 тысяч долларов стоит, то эти 20 тысяч долларов к нему пришли на счет, ему надо еще их как-то обналичить, то призм он продал свой товар за 20 призм, эти 20 призм он в любое время может поменять на 20 долларов. То есть мы видим для любого предпринимателя это стабильность и гарантия. Конечно, в чем наша уникальность в том, что мы с вами сейчас находимся в тот момент, который нужно ускорить получение раздачи монет. И к 17 числу, вот Максим готовится сесть за руль Вагеля. у нас есть партнерская программа. Эта партнерская программа, она отличается от MLM. она по совести работает, она предназначена для людей, которые приглашают новых партнеров. Это, это вознаграждение за труд. Вот. И труд он в чем заключается? Во-первых, нужно самому научиться пользоваться, правильно перечислять, нужно научиться смотреть, как это все пользоваться медиком и научить своих друзей. Потому что вот, практика показала, 99% соприкасается с призом, не умеет просто сделать обыкновенный обмен, приз, приз. Вот, делают просто обыкновенные ошибки. Вот. И на интернет это очень такая интересная штука, в которой много разных ситуаций жизненных. Поэтому как раз и партнерка отдается для того, чтобы мы своим друзьями и близким, мы сами научились, и научили другим, и таким образом партнер, нам дается партнерка, которая увеличивает наш капитал. Я благодаря партнерке смог очень быстро увеличить свой капитал, я вам этого тоже желаю. И партнерка, она действительно, вы не можете прочитать больше, это удачно, кто приглашает 12 человек, и ваши знакомые там монеты больше. Вот. У вас есть возможность получить билет, бесплатный билет, который стоит 247 призм. И вы попадете на мероприятие в Москве. Он будет проходить 17-18 февраля. А вот те, кто был в ноябре на мероприятии в Санкт-Петербурге. Я думаю, о нем вы очень много чего увидите. Вы можете услышать, уже в интернете много о нем. Есть фотографии, видео. В мероприятии тоже будет очень -то интересно, что тут сказано. Будут показаны большие перспективы призм. То есть разработчики готовят нам, и они нам покажут на мероприятии, что интересно. Ну и, конечно, мы подведем с вами итоги, вот. как вы пошли к этому мероприятию будет бал карнавал вот это будет в городе москве а вот в одном из самых дорогих и красивых залов вот. сейчас участники его подбирают вот. смотрится программа сейчас разрабатывается у нас уже в принципе здесь видна эта программа сейчас решается залом 17 попадете, То есть всего лишь 12 человек пригласить, у вас есть возможность попасть на, на бал за счет своего труда. Те, кто, ну, те, кто выполнит основные условия, может получить Геленбаггер. Это очень простые условия. Сделать самому 12 личников вот, и порадоваться до своих друзей, что они тоже так же сделали, как вы вот. Ну и, конечно, как мы говорим, по семье, третье поколение, и как мы только увидели третье поколение, обрадовались за третье поколение, получили при этом где-то около 13 тысяч монет на свой счет. Вот. Ну и при этом вы еще и получаете Геленваген, приходите за ключами, если у вас права или вы наймете водителя, это уже вам решать. Геленваген, Мерседес, он стоит... Примерно около 6,5 миллионов рублей. Ну, там уже приз вам готов в Геленвагель вручить прямо на нашем о, балу. Вот. Так что приезжайте в Москву, вы уже дому на самом деле в Геленвагеле. Времени у вас еще вот. Так что вам я желаю радости, счастья, любви. Сейчас, пожалуйста, подумайте, пожалуйста, о своем желании. Максим говорил в том, что желание сбывается. А вот Максим, не это желание, другое. Подумите. Нет, нет, это. Вот, вот почти рядом, еще чуть-чуть. Но видно. Я думаю, что вы сейчас видите, как оно очень-то быстро а, сбудется. А, Дело в том, что когда вот коллективная форма участников, и мы двигаемся в этом направлении, действительно... Еще раз скажу, что мы с вами сегодня увидели. Мы с вами увидели призм, который дает нам возможность гармонию, спокойствие, уравновешенное. И дает стабильный рост нашего кошелька, нашего социальной, нашей социальной ниши. Мы с вами сегодня поднимаем культуру производства денег. Сегодня историю. Мы сегодня с вами несем доверие друг к другу, начинаем себе это доверие пробуждать заново. А вот сегодня мы несем красоту и вкус в собственной жизни. Я желаю вам радости, свершения ваших мечт, его и вкусной жизни. До встречи. Все, все здесь. Сергей отключается. Леша, Леша, включи чат. Чат включил, наверное, надо обновить страничку с чатом. Кому надо обновить? Нормально. Зрителям, зрителям, наверное, надо обновить. Я не знаю просто. Поставьте в чат все, кто сегодня впервые узнал о Призм. Кого сегодня пригласили и оказался впервые на контакте с Призм, поставьте в чат все семерки. Все ставим семерки. Кто впервые узнал? Если здесь есть те, кто пригласил своих людей, пришли и не пришли, ставим восьмерки. Да, все в чат, семерки, восьмерки, ставим, ставим. Кто впервые ставит семерку, кто пригласил своих людей, ставим восьмерку. Красавцы, лидеры, покажите себя. Новые гости, супер. Татьяна Алла. Смотрите, давайте подождем. Ставим, ставим, ставим, ставим, ставим. Супер, супер, супер. Великолепно. Все красавцы. Я тоже подставлю. Я пригласил Сергея. Молодцы, все молодцы. София, Дмитрий, Дмитрий. Все красавцы, все лидеры. У нас очень важный момент, сейчас очень важный момент, мы анонсируем в группе «Призм официал», там будет расписание, расписание вебинаров онлайн. Сейчас мы с организаторами, теми, кто Алексей и Радик, кто способствует, да, права человека, право вед и так далее, кто способствует тому, чтобы мы проводили вебинары, конечно же, со мной, Пропишем максимально для вас расписание в те дни, когда мы можем проводить, когда я не в разъездах и так далее, чтобы вы могли как можно чаще. Смотрите, чтобы каждый из вас осознал сейчас, с призм у вас нету вчера, оно уже было и не будет завтра, у вас есть только сегодня. Каждый день, каждый день просыпаетесь, и у вас есть сегодня тот день, когда вы делаете максимальный результат. Для своей семьи, для себя, для своего кошелька, для иконы призм можете взять с удовольствием за пример и молиться каждый день своими делами на икону призм. И ваш кошелек будет увеличиваться. Поэтому у вас есть только сегодня, постоянно, кто вновь прибывший. Впервые узнал о призме и так далее. Вы все сегодня, кто с часы в э, канала Права человека», пишите, будет, я так понимаю, Леша, скажи да, нет, будет форма или нет. Да, под видео есть ссылка, где там с описанием и так далее, там супер. Кто вновь прибывший узнал от о вебинаре с сайта права человека, с их канала, все заполняем форму. Заполняем форму, оставляем свои контакты, чтобы получить подарок. Вам скинут все инструкции и зарегистрируют вам кошельки приз. Это те самые люди, которые вам желают свободной, обеспеченной жизни. Те, кто пришел от своих знакомых, близких и друзей, идете к ним. Они те самые люди, которые о вас позаботились. Вам надо их любить. Они ваши. Наставники, они те, кто пожелали вам свободной, красивой, вкусной жизни, чтобы ваши мечты сбывались. Если узнали от меня, значит ко мне. Если пришли от близких, идете к близким. От права человека идете к право человека. Кто с права человека, регистрируем все, заполняем форму, чтобы получить подарок, получить инструкции. Рекомендация, намек на совет, вернее. Кто я такой, чтобы давать рекомендации? Намек на совет – все деньги, которые есть, максимально откладывайте до зарплаты, налички, сколько надо, воздержались от салонов красоты, мебели, там, всех ненужных трат на сегодняшний день, девочек и всего остального. И покупаете, конвертируете в призм. Сегодня, завтра, как только вас активировали, скинули инструкции, все заполняете, покупаете в призм. Берете человека, которого вы теперь любите, точно так же, как и вас будут любить те, кого вы, кому вы посодействуете в активации призм. Это, как само собой разумеющееся, делайте каждому, постоянно. У вас есть сегодня, все. Завтра можете наступить, поэтому сегодня надо начать жить красиво и вкусно. Мы это начинаем. Как вовремя он загрузится. Леша. Да-да. Ты видишь, да, что зависла? своих людей. Нет, все работает. Да? У меня зависла просто. Я смотрю параллельно и вижу, что у меня не работает. Вот. Смотрите, будет анонс мероприятий. Огромная благодарность Алексею за то, что он... Его мечта сбудется намного быстрее, даже две. <смех> За то, что они тратят время, своей энергии. Я просто приглашенный Случайно. Они, красавцы, сегодняшнего дня будет объявление, когда, в какие дни, вебинары. На каждый вебинар приглашаете людей. Без задней мысли, легко и свободно. Приглашаете, приглашаете, приглашаете постоянно. Постоянно сели в такси, активировали таксиста, сели в кафе, активировали официанта. Гостей, всех, кто вас окружает постоянно. Леша аж поперкнулся. Всех постоянно. Когда вы приходите в магазин, спрашивайте и говорите, оплатить хочу призмами. Пусть охреневают от вашей наглости. Делайте лицо, что как это у вас нету призм. Потому что это так. Сегодня уже многие так делают. Я хочу оплачивать призм везде. И мне это выгодно. Я хочу жить в обществе, где все... Живут по-человечески, каждый живет свободно и по-человечески. И наслаждается каждой минутой своей жизни. Призм это дает, надо взять и сделать. Все. Все, кто вновь прибывший, регистрируемся. Кто уже активированный, все красавцы, все лидеры, все мощные люди. Еще очень важный момент в группе призм-официал, Алексей сейчас скинет ссылку в чат. В ней будет сейчас а, скинута ссылка написать отзыв о вебинарах. Если вы были до этого и сегодня, напишите отзыв о вебинаре, о мероприятии живом и так далее. Чем больше, тем лучше. Пишите откровенно, ярко, понравилось, не понравилось, плохое качество видео, там всю ерунду. Что хотите, то и пишите. И там же ниже следующим постом есть сегодня опубликованная ссылка на вопросы часто задаваемые, которые вам задают, которые вы задаете, которые вы, на которые вы хотите знать ответы и так далее. На эту ссылку напишите ответы. Вернее, по этой ссылке пройдите и напишите вопросы, свои возражения, которые слышите от людей и так далее. Мы скомплектуем полный список этих вопросов и дадим на все абсолютно ответы. По форжингу, по предпринимательству, как внедрять и так далее и тому подобное. Максимально адекватные вопросы. Которые ключевые по делу. Вот. Также очень важный момент. 17 февраля. До 17 февраля каждый день выкладываемся на максимум. Есть только сегодня. Используем вебинары, используем живые мероприятия. Делаем рассылку, пишем в личку, приглашаем, встречаемся с людьми везде. Каждому делаем призм. 17 февраля, тот день, когда подведут итоги, максимально эффективно сегодня. Всю энергию, все время, которое есть, нет у вас теперь слов, все занято призм. Призм – это жизнь, которой вы живете. Каждую секунду своего времени. Который дает вам красивую, яркую, вкусную жизнь. И вы начали жить. И идете к своей цели. Без задней мысли, только вперед. И вверх и берете свою мечту каждую которую пожелаете у меня все на сегодня всем мечтам сбыться как? всех благ uh -huh. макс благодарю тебя я хочу добавить кое-что мы ну, тут на кое-какой вопрос ответить Тут кто-то написал по моему то же самое говорили о ммм ну и а... Тот человек, который это писал, он, видимо, не знает, что такое МММ, вообще цели МММ какие были, кто его угробил, этот МММ. Разберитесь в этом деле, и вы поймете. Я хочу э, рассказать такую кратенькую историю, как у меня друг начал подключать, то есть э, придумал, как подключать, хотя идея не нова, но она и очень интересна. В общем, приходите, есть у вас, допустим, в городе, в вашем районе там э, 5-10 человек, которые в теме призм, приходите в магазин и говорите, вот буду расплачиваться криптовалютой. Допустим, выбрали какой-то товар, говорите, буду расплачиваться криптовалютой. Ну, естественно спрашивают, как там, биткоинами, не биткоинами, как это, там или у нас нет такой возможности. Как было у, это у Сергея? Он говорит, я хочу расплатиться криптовалютой. Он говорит, ему говорят, биткоинами что ли? Он говорит, нет, круче, призмами. И так вкратце удочку закинул и ему и сказал, что вот, Мол, так и так, такая-то валюта, такое-то преимущество, вкратце. То есть полную презентацию не дал, заинтересовал, удочку закинул. После этого, позвонил, вышел из магазина, позвонил своему другу тоже, Саше, и сказал на следующий день, чтобы он пошел в этот же магазин и то же самое сделал, ну, только уже там своими методами. В общем, суть понятна. Если у вас есть 10 человек, берем один магазин за две, в течение двух, там, недели, одной, двух недель, одной-двух недель, и э, атакуем этот магазин призмами презентации. Кто-нибудь, э, допустим, последний или предпоследний приходит и дает флешку или диск э, человеку или э, ссылку на ролик этому человеку, который в магазине торгует, чтобы он посмотрел этот ролик. Э, ну, как сами подумайте, если 10 человек к вам придут и будут говорить, э, в течение двух недель будут говорить об этом призме, что вы будете делать? Вы же, естественно, не пройдете мимо, пойдете и посмотрите, что за призм такой. Кто-то подключится, кто-то нет. Это вот, что я хотел вкратце рассказать. И еще момент, хочу экран показать. Есть такая таблица расчетов, не все еще ее видели, но я хочу для тех, кто не видел, показать. Сейчас свой экран включу. Таблица расчетов суточной генерации новых монет. Для тех, кто не понимает, как пораманятся монеты, то есть это зависит от двух причин. Первая причина – это количество монет на вашем кошельке. А вторая причина – это количество монет в вашей структуре. К примеру, ну давайте возьмем таблицу за 30 дней. К примеру, вы никого не пригласили, вы просто вы не умеете, вы не хотите этого делать, вы там, ну не надо вам это, не нравится. Вы положили э вот тут написано, от 1000 до 9, 9999 монет положили на кошелек и получаете в месяц 270 монет. А, это при 5000. Если вы 1000 положили, допустим, получаете 54 монеты в месяц. Если вы начинаете работать и у вас от 1000 монет в структуре, а это очень легко сделать, я вас уверяю, это прям можно за неделю сделать, то у вас уже 170, 117 монет в месяц. Ну, соответственно, мои планы вообще на вот такую сначала сумму, а потом уже вот на эту. Если я положу 5000 монет, а у меня сейчас при моих условиях уже больше 10 тысяч монет в структуре, я буду получать 637 монет. То есть я положу 400 тысяч и буду получать 637, это около 50 тысяч в месяц. Ну, вот, если кому нужна таблица, я сейчас... Я ее под этим роликом оставлю, ссылку на видео скину, под этим роликом оставлю, поиграйтесь тут цифрами. В общем, тут цифры вот эти красные меняются, и вы поймете, сколько вы будете получать. Так, ну, Максим, ты закончил, я думаю, да? Макс спать, наверное, пошел устал, бедняга. Так, ну у нас все, всем огромная благодарность. И, кстати, по поводу идеи, которые про магазины я рассказывал, реализуйте, эта тема очень интересна. Так раньше, так раньше обманывали ларечниц. Ну, если хотите, вкратце историю расскажу. В ларек приходили мужики и говорили, вот есть, брали сумку, в сумку ложили платы различные, от телевизора старые, от пылесоса ложили платы. Ну, вообще, хлам какой-нибудь. И приносили в ларек девушки, давали, говорят, вот смотри, есть вот такая штука мы ее тебе даем под реализацию, она говорит, да что за бред, мне это не надо, ну ты, говорит, возьми, может будут покупать, потому что я знаю, что это интересует, а девушка, соответственно, не понимает и не знает, что, что это такое, ну думает, может, правду будут брать. На следующий день там приходили люди и говорили, о, смотри, смотри, вдвоем подходят к ларьку и говорят, вот смотри, вот это мне надо, вот это мне надо, вот, это, вот, это, вот такие штуки мне нужны, и девушка, <глаза>, глаза у нее по 7 копеек, она ничего не понимает, и он ей говорит, в общем, я покупаю у тебя все, и мне еще будет нужно. Она, естественно, продает. Потом приходит этот же человек через какое-то время и э, уже не под реализацию отдает, а продает эти э, хреновины, и все. Просто теряется. И больше... Вот так раньше разводили людей. А вот а мы будем использовать это не на развод, а на благо. Вот э, такие пироги, э, всех благодарю за внимание, осталось у нас 107 человек. Максим, если тебе нечего сказать, если ты здесь, дай знать. Так, ну все тогда, заканчиваем. Всем благ, больших и огромных, и добра, всего доброго.